Спортсмен профессиональный, я же много ездил, mm -hmm. участвовал, в них, чтобы как-то делиться опытом. Mm -hmm. Приходится работать тренером, mm -hmm. потому что не все же дети могут поехать за границу. Mm -hmm. Первые лодки, вот, получается, у нас лучший, mm -hmm. оптимист. И Конрад, вот перевернутая яхта, это Конрад. Mm -hmm. Гидрокостюмы. Опять же, это все покупают родители. Благо, что родители mm -hmm. нас это понимают. и mm -hmm. как бы не знаю, Нормально, лояльно к этому относятся. Как было на Второй мировой, так и осталось. Из закупка лодок у нас сейчас хотят вот это все перестроить, потому что это очень старое, древнее. Ну, денег нам ничего не надо, если хотите помочь, постройте детям раздевалки, потому что вот это вот это считается как раздевалки. За наши зарплаты, то, что нам здесь платят, можно сказать, мы эти. А, вон все. Давай скрылось чуть-чуть сюда еще. Можно так попробовать Сколько 14 В Сингапуре, в Катаре uh -huh. uh -huh. Из 50 я занял 33 место а, Так, Из 130 в Сингапуре занял 118 Поехали Поехали Поехали с Валютри до Шопоната А, круто! Back, Caracol, Это где-то, ну вот как раз четыре года назад я увидел прокат винсерфинга, mm -hmm. Такое, вот первый раз я там в прокате взял снаряжение, попробовал и увидел, как по-настоящему ходят на серфинге. научиться управлять. Ну, уже умею. Умею. Давай. Раз, два, три. Ой, Да. Да. Да. просто. Любимое дело. Если оно mm -hmm. приносит еще немножко финансов, почему бы не заниматься всю жизнь?